Как сделать простое? качественное, надежное, компактное, универсальное зарядное устройство для заряда аккумуляторов разной емкости. В предыдущем видео мы уже говорили о том, как сделать десульфататор и пускозарядное устройство на базе трансформатора от микроволновой печи. Но это, конечно же, специализированные устройства и для как таковой зарядки аккумулятора они не совсем подходят. Универсальное зарядное устройство, которое будет сегодня вам представлено, должно быть полностью с тем критериям которые я перечислил раньше ну и кроме всего перечисленного задача была его сделать настолько простым чтобы он мог собрать практически любой не имея определенных знаний в радиоэлектронике как я сказал уже раньше трансформатор от микроволновки именуемый как мод для создания качественного зарядного устройства не подходит дело в том что трансформатор хоть и мощный но к сожалению имеет очень низкий класс качества те кто в этом немного разбирается может это понять увидев на нем сразу вот такие сварные швы что делает его уже на порядок классом ниже здесь нет никакой защитной пластиковой катушки что повышает вероятность короткого замыкания обмоток с корпусом ну и самое главное вот здесь мы сделали вот такую засечку, чтобы было видно. Первичная обмотка у этих самых мотов не медная, а алюминиевая. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно по этой причине они очень сильно греются. Ну и проводимость тока у этих проводов ниже, чем у медных. Итак, для качественного зарядного устройства этот трансформатор нам не подходит. Итак, настал вопрос, где взять хороший качественный трансформатор на самом деле все очень просто такие хорошие трансформаторы на самом деле практически валяются у нас под ногами и достать их можно в устройстве которое наверняка у каждого третьего стоит где-то пылится источник бесперебойного питания для компьютера он как раз именно там находится нужный нам трансформатор все выводы и обмотки у данных трансформаторов абсолютно идентичны примерно это выглядит так читая разные форумы по схожим тематикам мы обнаружили что очень много задают вопросов именно по этим трансформаторам а конкретно по выводам его обмоток какая обмотка где находится ну и тому подобное. на самом деле все очень просто они все имеют три вывода то есть это все трансформаторы со средней точкой то есть одна вторичная обмотка и от центра ее отведен вывод то есть это у нас низковольтная часть если между первым и третьим замерить напряжение оно будет примерно 24 вольта между первым и вторым или вторым и третьим будет 12 другая сторона трансформатора здесь имеется отвод от низковольтной части но ну, я их пометил 1 и 3 и 1 и 3 дублирующий силовую часть до 4 вольта вывод это два провода всего их там 4 и как правило Белый с черным проводом. Это у нас высоковольтная обмотка 220 вольт. Но прежде чем испытывать трансформатор и подключать его к сети, обязательно подключайте высоковольтную часть, дабы чтобы не ошибиться и чтобы не произошло короткое замыкание. В любом случае подключать ее нужно через лампочку 220 вольт. Ну, либо через слабый предохранитель. Когда мы подключаем через лампочку, даже если мы сделали ошибку в каких-то проводах, то лампочка просто загорится и никакого замыкания не будет если же лампочка немножко моргнула и потухла то значит все у нас нормально и трансформатор работает. подключать лампочку нужно последовательно очень простым способом вот это у нас лампочка сюда мы подаем напряжение сети и через лампочку проверяем наш трансформатор у нас должно появиться на низковольтных выводах напряжение если лампочка погасла то следует еще замерить напряжение на вот этих низковольтных выводах итак с этим разобрались трансформатор рабочий можно собирать зарядные итак начнем по порядку Вход 220 вольт в разрез одного из проводов ставим предохранитель любой предохранитель ну примерно на 3 ампера далее наш трансформатор и тут выпрямительная часть здесь можно сделать две схемы выпрямления на выбор так как у нас трансформатор со средней точкой можно сделать так называемую двухполупериодную схему выпрямления на двух диодах подключенные анодами к крайним выводом это будут у нас и соединены на выходе в один это будет у нас плюс средний провод минус и выходы с двух диодов с двух катодов у нас будет плюс для этого можно использовать советские обычные диоды либо диоды сборки шотки имеют вот такой вид. Найти их можно в блоках питания от компьютера. Можно сделать схему выпрямления на диодном мосте так как сделаем это мы ну по многим причинам во первых напряжение в нашей сети немного занижено, и на выходах с каждого полупериода мы получаем примерно 7 вольт что недостаточно для нашей зарядки аккумулятора А те кто желает использовать вот такую схему может воспользоваться ей Ну и тут встречаются свои нюансы если использовать диоды советские, то они громоздкие и примерно занимают столько же места, сколько диодный мост. Если вы используете диоды сборки шотки, да, они мощные, на них минимальная потеря напряжения, но они очень чувствительны к различным перепадам тока и напряжения и вылетают сразу же после короткого замыкания. Даже не успевает срабатывать предохранитель, шотки вылетает первым. Конечно, это не совсем удобно, поэтому мы решили применить мостовую схему выпрямления. Ну, я все рисую специально в виде эскиза, чтобы тем, кто в этом плохо разбирается, было максимально понятно. Итак, мы применили мостовую схему, это диодный мост, 10 ампер. Как правило, у таких диодных мостов вывод плюс всегда помечен крестиком на корпус то есть противоположный ему по диагонали будет минус Ну и оставшиеся два переменка которую мы подаем с крайних отводов нашего трансформатора средний провод у нас в данном случае не задействован и так мы получили здесь с учетом всех потерь примерно 18 вольт. И так что нам дальше понадобится. Нам понадобится амперметр для контроля тока и вольтметр для контроля окончания заряда. Стабилизатор на 5 вольт, который также можно выпавить и в блоке бесперебойного питания. Также они встречаются и в блоках питания от компьютеров, ну или в магазине радиодеталей. Можно этот стабилизатор заменить другим отдельным источником, независимым, например, зарядкой, обычной зарядкой для мобильного телефона. Делается это для того, чтобы обеспечить наши электронные китайские приборы независимым источником питания. Ну или, как в данном случае, стабилизированным источником питания, так как они очень крайне чувствительны к различным перепадам напряжения и тока. И также спокойно выходят из строя, как на приведенном примере, сборки диода в шот. Стабилизаторы эти выглядят вот таким образом, чем-то похоже на транзистор, если смотреть на него спереди. Слева у него имеется вход плюс, от 7 до 30 вольт общий минус и плюс 5 вольт крайняя правая ножка. Минус общий. Ну также в дальнейшем нам понадобится для ограничения тока два мощных резистора, желательно на Вт пять, один номиналом 30 другой номиналом 10 В и три выключателя, три тумблера. Ну и для эффективного охлаждения всего устройства вентилятор от компьютера. Благодаря нашему 5 стабилизатору от которого запитан наш кулер, независимо от нагрузок и напряжений он всегда крутится бесшумно тихо спокойно питаясь вот стабилизированных 5 вольт если подключать его напрямую к нашему выходу то он будет постоянно менять свои обороты причем не так как нам нужно и сдавать посторонний шум что нам Абсолютно не нужно. Поэтому он запитан от стабилизатора 5 вольтового И от этих 5 вольт оборотов кулера вполне достаточно для дополнительного охлаждения. Можно обойтись и без него. Почему я расскажу немного позже. Итак, запитывается наш стабилизатор. Плюс подается на вход на крайнюю левую ножку провод и на общий от минуса. От минуса. Выход со стабилизатора первый у нас... Плюсовой провод пошел на, на питание амперметра. Довольно часто задают вопросы о подключении таких девайсов. Действительно, у них хитрое подключение. Подключаются они следующим образом. Они имеют 4 вывода. Два более толстые провода, белый и черный. Это у нас шунт. И два провода питания, красный и черный. Так вот, два черных проводов мы соединяем вместе и подключаем к минусу. Белый провод выхода шунта у нас выходит сразу, вот он пошел, сразу выходит на наш крокодил на выход зарядного устройства. Ну а плюсовой провод питания пошел на выход нашего стабилизатора 5 вольт. Минусы у нас шунт, черный провод, и минус питания у нас остался на общем минусе. Все, амперметр Вольт метр имеет три вывода черный красное питание и белый измерительный провод здесь минус питания вольтметра подключен здесь минус питания у нас подключен я извиняюсь за ошибку к средней ножке подключен к минусу ну и соответственно плюсовой крайне правой ножки Плюс. у нас два предохранителя один на высоковольтной части 3 ампера другой на низковольтной части на 10 ампер который подсоединяется к крокодилу на вход предохранителя у нас подключается измерительный провод метра. идем дальше два резистора для ограничения тока то есть здесь в этом месте у нас плюс разделяется на три части на первый резистор на второй резистор и напрямую на третий выключатель без резистора таким образом у нас получается первое ограничение тока второе комбинированное ограничение тока при включении двух резисторов и режим максимального тока который проходит напрямую через тумблер номер три предохранителю примерно со средним трансформатором зарядный ток находится так сказать в золотой середине это примерно до 5 ампер первым режимом мы его примерно можем ограничить до 500 400 миллиампер вторым режимом мы его можем ограничить до 800 миллиампер третий, понятно это прямой режим и комбинированный когда включены два выключателя это примерно 1 ампер зарядного тока. Итак, вернемся к нашему кулеру. Вот мы имеем режим максимального тока. При этом режиме у нас не действуют никакие ограничения и, естественно, если аккумулятор очень сильно разряжен, то устройство в целом и в основном трансформатор начнет очень сильно нагреваться, что, конечно, крайне нежелательно. Нагрев будет не сильно критичным, но все же это нам ни к чему поэтому для лучшего эффективного охлаждения чтобы не испытывать судьбу поставили кулер. теперь давайте посмотрим на практике работу данного зарядного устройства Итак, вот наш первый прототип ну к сожалению на тот момент не было нужного корпуса с задним отверстием под кулера был только такое сверху поэтому немного неуклюже получилось но все же исправно работает не подводит так давайте включим зарядная сеть и посмотрим его в действии вот видно загорелись приборы при подключении крокодила к аккумулятору он уже будет работать в режиме тестера и показывать напряжение на аккумуляторе в данный момент что можно судить о его степени разряда ну, на данный момент аккумулятор у нас 12 2 вольта ну, слегка подсел итак давайте попробуем Тут у нас средний тумбер это минимальный ток, по-моему. Ну вот, пошла зарядка, 500 миллиампер. Второй режим. Ну почти 1 ампер зарядка пошла у нас. Ток комбинированный. Включаем одновременно два тумбера. Пошла зарядка 1 и 3 ампера ну и режим зарядки прямым током вот зарядка у нас пошла 5 52 2 ампера то есть самое самый оптимальный ток для зарядки пластических автомобильных аккумуляторов 55 65 ампер часов как известно идеальный ток для зарядки аккумулятора составляет 10 процентов от его емкости. так давайте попробуем 7 амперный аккумулятор. Те, кто давно смотрит наш канал, скорее всего его узнали. Это тот самый самодельный аккумулятор. Чувствует себя он прекрасно. вот Давайте попробуем настроить зарядку под него. Так, подключаем клевы. 12 6 ну, для такого аккумулятора идеальный ток 700 миллиампер то есть в принципе любого из режимов будет достаточно А для более качественной зарядки можно использовать самый слабый ну вот примерно 500 миллиампер Так следующее четыре с половиной часа. Ну тут естественно следует выбрать ток 400 миллиампер. Ну вот как раз этого режима вполне будет достаточно. Ну и конечно самый маленький наш аккумулятор два с половиной часа. Ну под него конечно идеального тока нет. Ну его в принципе вполне можно заряжать. минимальным режимом минимальным током как и четыре с половиной ампер ну 400 миллиампер в принципе не так страшно можно заряжать даже такой самый маленький аккумулятор классические автомобильные аккумуляторы если его заряжать минимальным током 500 миллиампер то в принципе можно его при полной зарядке ток у нас может снизиться до 200 примерно 300 миллиампер. Ну и поддерживать его всегда в боевом состоянии, учитывая еще его саморазряд. Можно смело оставлять зарядное устройство и заниматься своими делами. Таким током аккумулятор никогда не перезарядится, а данное устройство готово молотить круглосуточно и никогда не перегреются и ничего с ним не случится. Ну, вся защита у нас в первом прототипе находится внутри, как по высоковольтной части, так и по низковольтной. А теперь давайте посмотрим полный аналог данного устройства, но уже более доведенное до ума. Итак, вот его полный аналог, уже и подходящий корпус со встроенным внутри кулером. уже по низковой части выведена защита у нас, чтобы в крайнем случае было удобно заменить предохранитель. Это полный аналог предыдущего зарядного устройства, но более улучшенное, с точно таким же идентичным трансформатором. То есть тут все то же самое. Включаем устройство в сеть. Вот оно заработало в режиме тестера. Работает вентилятор абсолютно бесшумное, никакого шума никаких звуков ну и также режимы только здесь уже по порядку и режим прямого тока вот мы видим пять с половиной 5 и 6 ампер ну все то же самое как у предыдущего ну и конечно же наверное каждый из вас подумал о том заглянуть ли внутрь корпуса и посмотреть как там все расположено и внутри что мы сейчас и сделаем Итак, вот наше сердце зарядного устройства трансформатор от бесперебойника тут максимально все компактно упаковано вот наш диодный мост вот он, который находится на радиаторе который в свою очередь мы взяли тоже из блока питания от компьютера. Ну, вот те самые низковольтные часть выходы. Это черный, красный, средняя точка, которая у нас не задействована и синий. То есть мы использовали выход черный и синий. С другой стороны у нас имеется вот она высоковольтная часть красный и черный. Ну и синий, зеленый у нас не задействованы. Это продублированные выходы. Вот этих боковых, черный и, си, черный и синий, вот они здесь у нас повторяются. Два резистора, один на 7 Вт, другой примерно такой же, советского типа. Но они, в принципе, не сильно нагреваются в процессе, как выяснилось, в процессе эксплуатации. Их можно не сажать, как мы, на радиатор. Ну, конечно, лучше Примотать их какому-нибудь радиатору, чтобы исключить любой нагрев деталей, так как у нас все тут очень плотно, видите как сложены провода, вот у нас тоже на радиаторе прикреплен стабилизатор, от которого питается кулер и наши измерительные приборы, ну и соответственно три выключатель ну и общая керамическая колодка из которой выходит два провода плюс и минус на наши крокодилы защита по нисковольтной части от короткого замыкания и там же где-то внизу там у нас вот его видно вот он предохранитель высоковольтный на вход по высоковольтной линии на 220 ну вот в принципе все максимально простое универсальное зарядное устройство со всеми уровнями защиты и возможностью выбора тока для всех популярных кислотных 12 вольтовых аккумуляторов то есть никаких схем никакой никаких плат все элементарно просто и может собрать каждый устройство можно назвать вечным потому что тут в принципе ломаться нечему ну за исключением наших китайских измерительных приборов собственно при выходе из строя которых устройство в целом свою работу не прекратит их также будет легко заменить на новые но благодаря нашему 5 вольтовому стабилизатору напряжение они будут служить нам очень и очень долго подписывайтесь на канал ставьте лайк пока